Здравствуйте, меня зовут Королёв Александр Александрович, я врач-стоматолог-ортопед клиники Smile Gallery. Изначально еще в университете мне всегда нравилась хирургическая стоматология, но в конце обучения я выбрал предпочтение в сторону ортопедической стоматологии. Ортопедическая стоматология позволяет поднять уровень жизни пациента, улучшить эстетику, даже где-то изменить форму лица, и это доставляет неимоверное удовольствие и нам, и пациентам. Я занимаюсь различными видами протезирования: без металлами конструкциями, протезирование на имплантатах любой сложности. Я единственный, кто в нашей клинике занимается несъемным протезированием, так как в нашей клинике это не так сильно распространено. В основном все лечение происходит на имплантатах либо на обычных конструкциях. Зачастую проблему приходится решать комплексно, то есть прибегать к помощи смежных специалистов и как ортопеду мне нужно будет продумать, что и как в какой последовательности сделать, чтобы в итоге потом я мог все это запротезировать и получить тот желаемый результат, который я и пациент хотим. В нашей клинке мы отказались от металлокерамических конструкций и всегда используем только безметалловые конструкции, то есть это либо цирконии, либо висонная керамика. Современные безметалловые конструкции отвечают всем эстетическим и функциональным показателям, поэтому мы всегда склоняемся в сторону этих материалов. Каждый случай уникален, поэтому, чтобы понять, какое лечение необходимо именно вам, приходите на консультацию. Буду рад вас видеть.